Народ, всем привет! Сегодня будем разбирать боевой пропуск, посеянный в тернии. Стал он хуже или стал лучше? Надо разобраться. Так вот, стартует он 3 февраля и продлится он по 3 марта в течение месяца. По-любому можно успеть его закрыть. Из хороших новостей он будет стоить те же самые 2500 монет, которые стоили предыдущие боевые пропуска. Это отличная новость, ведь если вы в прошлом году его задонатили на боевой пропуск 2500 монет, то в этом году их вам компенсируют и для вас это будет по факту бесплатный боевой пропуск. Это хорошая новость, цену но они не подняли. Молодцы. Но сколько сейчас стоит 2500 монет, нам неизвестно. Возможно, это уже 400 рублей или там 700 рублей. Это надо посмотреть уже после обновления в премиум-магазине. А также у нас купить боевой пропуск можно, точнее, пройти боевой пропуск можно полностью, если задонатить 15237 монет. Это, конечно, дохрена. Но это, кстати, на 500 монет меньше, чем было в прошлом году. А также у нас в этом боевом пропуске уже будет 40 уровней, не 35. Как в прошлом, а 40. Соответственно, чем больше уровней, тем больше плюшек мы получим. Это хорошо. Оставили они систему платного-бесплатного его пропуска. Для тех, кто хочет донатить, не хочет донатить. Ну естественно, не отличаются наполнение. В платной версии гораздо больше плюшек. И в конце ты получаешь контейнер, с которого выпадает одна из оперативниц Нэшер. По системе Рейд, нам знаком из прошлого пропуска. А в бесплатной версии ты получаешь эпический образ Искателя на Штерна. Э, так вот, если ты задонатил и купил платную версию, то тебе доступны все плюшки бесплатной версии. А если ты не вкидывал деньги и прошел боевой пропуск до конца, получаешь эпический образ искатер, а потом вдруг захотел закинуть 2500 монет на пропуск, то ты просто автоматически получаешь все плюшки, ведь боевой пропуск по факту ты уже прошел. Так что у вас всегда есть время подумать. Есть небольшой нюанс, дело в том, что данный боевой пропуск будет доступен только с 11 уровня. С 11 Так что, если вы 9 уровня, ну, по-моему, смысла в этом боевом пропуске для вас нету. Так что заходите на сервера 27 числа и быстрее качайте, чтобы успеть выкачать 11 уровень и поучаствовать в боевом пропуске. Прикольная замануха. А, также можно посмотреть, что интерфейс в принципе они не переделывали. Все осталось по-прежнему на своих местах. Сюда можно, в принципе, пока не смотреть. Посмотрим, как оно будет дальше. Ну и также соответственно здесь интерфейс остался прежним Посмотрим что еще у нас есть в боевом пропуске Соответственно мы там получаем внутри разного рода эмблемы Не знаю для меня лично эти эмблемы не понравились в принципе Ну лично мое мнение мне они не зашли а, Знаете такое ощущение как будто эти эмблемы взяты из какой-то другой игры Вот не знаю как будто они взяты из другой игры Ну лично мне не зашло, мне вообще нравится пандочка Ладно я такой специфический человек В общем мне это не зашло Может быть кому-то вам из вас понравится но не мне лично точно а также, что есть в боевом пропуске? Это награды. Есть свободный опыт бесплатная бесплатной версии, премиум аккаунт, кредиты и монеты, резервы, эмблемы, а также 4 камуфляжа на оперативников. Их можно, в принципе, посмотреть на этом скриншоте. И здесь можно увидеть и эпический образ искателя, как он будет выглядеть, не знаю, по мне он смотрится зачетно. Я обязательно его нацеплю и не буду бегать со стандартом. Вот эпический образ мне очень зашел, прям очень. Кайф. А вот если вы покупаете платную версию, то вам доступны. Смотрите, вам доступны, помните, здесь я говорил, да, 4 э, камуфляжа на оперативника случайных. И, соответственно, здесь тоже вам доступны 4 камуфляжа на оперативник. того получается 8 камуфляжей рандомно могут выпасть на каких-то оперативниках. Шикарно. Также получаете свободный опыт, премиум, аккаунт, кредиты, монеты, резервы, еще больше эмблем. Эпический образ не только на штерну вы получаете. <клёх> А в платной версии получает еще два эпических образа. Это первый образ это Повстанец Нарейна. Его можно увидеть вот здесь вот. Нет, это эмоции. Вот. Повстанец, э, повстанец Нарейна. Шикарно смотрится. Вот не знаю, мне очень зашло. Вот этот образ мне реально зашел. Ну и также еще следующий образ идет у нас на Шатса. Он очень похож на одного главаря, да? Не находится в красном берете. Тоже выглядит очень классно. Ну давайте более подробно рассмотрим четырех наших новых оперативных подразделений Найшер. Их зовут... Афила, Хагана, Эйма и Шаршерет или Шаршерет, я еще пока точно не знаю, как произносится и даже не запоминал э, их имена, соответственно. Э, да, дальше нам немного сполернули их способности предсредства, будем читать, будем разбирать. Но сначала давайте посмотрим, как выглядит финал боевого пропуска, платного боевого пропуска. Вы получаете одну оперативницу Нэшер рандомно. Затем у нас есть возможность купить еще трех оперативниц оставшихся Нэшер. Первая будет стоить вам 2350 монет, вторая будет стоить 2800 и вторая, по-моему, 3150. Что-то Плюс-минус там 150 монет Точно вам сейчас не скажу Вот, можете покупать Я лично советую купить вам их на сайте Поддержать проект Но если нет такой возможности То донайте за монетки Которые есть у вас на аккаунте после переезда Ну давайте более подробно посмотрим Способности оперативной статьи те намеки, которые нам остали разработчики Первый это штурмик Афела Которая готова рискнуть Ее смело сплощается возможность нанести цели повышенную урон Вывести ее из строя может быть очень непросто Имеет при себе подствольный гранатомет М203 Зажигательную выстрелу. Во-первых, можем обратить внимание, что в оперативнице прицел да, появился подствольник. А также считаем, что нанести цели повышенный урон скорее всего, это завязано именно на ее способность. Под ее способность она может например, подносить больше урона, чем без способностей. Либо нанесение повышенного урона может относиться к зажигательным выстрелу, Ведь после взрыва не будут гореть, вы будете получать дополнительный урон. Пока непонятно, к чему относится. Но вот фраза «вывести ее из строя» может быть очень непросто, скорее всего может повернуть, например, щит какого-то авангарда, который она на себя навешивает, либо под ее способности она получает чуть меньше урона в каком-то ином виде. Пока непонятно, но очень интересно. Далее, боец поддержки Хагана действует зрелищно и безжалостно крушит все стереотипы о слабом поле. Она вооружена пулеметом Негев или Негев и гранатами зажигательного действия. Противник усомнившиеся усомнившийся в стойкости и силе этой оперативницы рискует получить на десерт турель. Из чего мы делаем вывод, что у нас есть гранаты зажигательного действия, да? Зажигательное, зажигательное уже намек, да? Фишку подразделения. Так вот, если у нас есть зажигательные гранаты, то турель, турель это способность. Не знаю какая у нее КД, не знаю может ли подбирать на, по типу машинки Вагабонда, мне кажется, будет по системе с Вагабондом, можно будет ее поставить, если ее разрушить, можно будет ее собрать и потом отремонтировать. Так хотят, по крайней мере, сделать у Вагабонда. Скорее всего, здесь будет система точно такой же, но главное, что это способность. Снайпер Эма не неразлучна с винтовкой, она постоянно оттачивает мастерство и совершенствует оружие, чтобы быть в готовности нанести количество выстрел. Полученное от нее ранение не только носит серьезный урон, но и ослабляет противника эффектами подавления. И оглушение воздействует... Воздействие зависит от типа установленного прицела. Что это значит? Это очень классно. Данная оперативница может быть также настроить двумя вариантами. А именно, с одним прицелом, например, оптическим, она будет оглушать. А с коллиматорным прицелом она будет наносить подавление. Ну, либо с точностью дамород пока еще неизвестно. Но сам факт, то что прицел будет влиять на то, как оперативница будет вести себя в бою. И можно либо так, либо так ее использовать. Блин, слушайте, ну оглушение и подавление... Я не знаю, что хуже на ближней дистанции, а что хуже на дальней дистанции. Нет, ну блин, если на ближней дистанции будет оглушение, это будет, мне кажется, лучше. Можно будет оперативницу использовать именно на ближней дистанции. Она будет не такая слоупочная, можно так сказать. Вот, А подавление на большой дистанции позволит оперативнице хорошо отстреливаться. Блин, слушайте, ну классно, классно. Мне пока вот оперативница снайпер вообще... Я хоть не очень люблю снайперов в последнее время, но это ММА меня заинтересовало. Ну и напоследок у нас остался медик. Шаршерет или шаршерет, будем разбираться, пока еще непонятно. Так вот, она сконцентрирована на работе, поэтому очень эффективно. Союзник, за получившее внимание, может восполнить большую часть здоровья, Шаршерет запаслива, кроме медикаментов, она носит с собой сумку с дополнительными боеприпасами и готова поделиться с друзьями вооружена автоматом Монтар-21. Монтар, блин, мне нравится название. Так вот, что из этого мы можем вынести? Во-первых, она восстанавливает большую часть здоровья. Соответственно, это одна цель. Мне кажется, это будет работать по системе с Ватсоном, она будет восполнять здоровье своей цели, возможно, чуть-чуть будет восстанавливать себе. Может быть, даже не будет себе восстанавливать. А также она может быть, будет, будет иметь возможность бросить, мне кажется, какую-то сумку, если удерживать клавишу, и тогда вместо того, чтобы лечить, у нее, она выкидывает боеприпасы. Если в таком случае, если, точнее, если в таком ключе думать, то скорее всего да, это будет похоже на систему с Ватсоном, то есть будет возможность именно подлечить союзника и немножко перепадет ей, но меньше чем Ватсону. И также не будет накладываться думаю щит. Смысл это будет слишком нагибучий, у нас уже в принципе есть Ватсон. Поэтому она будет просто восполнять союзнику здоровье, немножко восстанавливать себе, а при зажатой клавише будет бросать сумку, из которой союзник может при подборе либо противник Подобрать сумку и получиться немного боеприпасов Хотя бы магазин на два Было бы неплохо Потому что один магазин вообще нету смысла Три это слишком имбово будет А вот два мне карта будет в самый раз Два магазина восполнить Ну в принципе на штурмовике это будет вот так вот за глаза Что мы можем подытожить По данному боевому пропуску Получился шикарный хороший боевой пропуск Мы конечно не знаем полного наполнения Этого боевого пропуска что конкретно лежит на каждом уровне. Ну, здесь, конечно, можно посмотреть, да, там, контейнеры. Из контейнера будет попадать, наверное, то, то же самое, что Априс, я перечислял. А, кредиты, днепремы и тому подобное. Но, но какие будут эмоции нам даваться, еще неизвестно. Вот еще неизвестно. Есть, конечно, две эмоции, которые нам засветили. Это вот эмоция, соответственно, сердечко и воздушный поцелуй. А, вот, и в написании написано на землю, вот еще одна эмоция будет написана, уже написана на землю, очень интересно. А, также я не озвучу, что будет анимация добивания мога. тут не все, мне кажется, описано, мне кажется, здесь не все, здесь будут, мне кажется, какие-то еще дополнительные эмоции, которые мы потеряли, ну, это еще не факт, не факт. Ну, давайте немножко подытожим, что у нас получается шикарный боевой пропуск с неплохим наполнением. При условии, что мы при переезде получаем те же самые деньги, которые мы донатили, ну, в ту же самую грубую валюту, которую мы вкинули, и для многих этот боевой пропуск будет бесплатным, ценник не изменился, наполнение классно. Блин, я считаю, что этот боевой пропуск будет самым удачным из всех, потому что для многих он окажется халявным. Так вот, ладно, все, всем спасибо. Если вы хотите подписаться, ссылочка под видео, описание читаем, там все есть, кланы, не кланы, много чего есть. Увидимся с вами на следующем выпуске, будем обсуждать каждый выпуск, который выходит... В группе ВКонтакте, будем разбираться Пока-пока, увидимся на полях сражений